Все в этом мире продается. Все. Какой вы умный. Продаются мужчины и женщины. Продаются чувства и газеты. Продаются писатели и журналисты. Продаются автомобили и общественные деятели. Все в этом мире продается и все можно купить. Если хотите знать, меня это устраивает. Ну-ка, ну-ка, насчет морковки. Сколько, сколько? продумано старина все продумано сколько сколько все продумано Продумано, старина, все продумано. Сколько, сколько? Сколько? хотите знать? Меня это устраивает.